Maybe Russian, maybe... Yeah, Russian. А, нет, отсюда выбиваем вот, да, вниз? Yeah, yeah. Но ты почему-то считал, что два часа, мы сейчас все сделаем. Это, блин, какое-то наши отношение, ничего не подписываешь, он очень не подписывал. Сумасшедшему профессору попал в дом, смотрите. Но вы у меня умные, поэтому, скорее всего, догадались. Хозяину, а хозяин ему просто не отвечает сейчас, но у нас есть. Опа, а что, она не едет, что-то фигня. Такая вот фигня случается, с утра не очень хорошие новости. Всем привет, доброе утро. Как прекрасен этот мир, посмотри. Я, в общем, еду позавтракать сейчас. Проснулся. Ну, ворота открыты, отлично. Вот такой, ребят, трейлер. Закрытый на 9 машин, представляете? Обычно такие открытые на 9, а это закрытые на 9. Но конкурентное преимущество у меня имеется перед этим трейлером. Видите, здесь стенки. Это soft. Soft wall называется. Это мягкая стенка. Видите, шторки просто. А у меня жесткие, жесткие стены поэтому машины сюда супер дорогие, давать все равно не будут видите, он возит какие джипы всякие ну джипы это круто, за них тоже много платят, но всякие маклароны ему не дадут ну в общем парень попросил меня один автомобиль сдать который? 9? Nine, 9? да, как у нас есть стоп? yeah. я Yeah, yeah, you're good. You have a lot of space. Can I go? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, good, good. Все, ребят, чувак, поехал дальше. На ремонт, вроде бы уже здесь. Сказал, что сейчас надо быстренько тебе трейлер делать. Мне нравится такой подход. Не американский, знаете, которые будут ходить до обеда, потом возьмутся и будут еще два дня делать. Потому что им по часам платят. А здесь человеку никто не платит. Он сам себе платит, сам хозяин. Вот так, ребята клиентов и набивают вот сейчас мой товарищ так скажем да из нашей компании водитель приехал мне отдал автомобиль один надо передать Хозяину, а хозяин ему просто не отвечает сейчас, спит или что? Он говорит, он в среди дня тогда приедет, у тебя машину заберет без проблем. Он говорит, о, блин, что говорит? Классные ребята, я говорю, очень классные ребята. Ну потому что реально классные ребята. А что говорит? Они мне починят там кондиционер или что? Я говорю, да блин, они все чинят и, и сварка, и кондиционеры, и шины и вообще все, что хочешь. Короче, просто красавчики с одним словом, ребят. Вы думали, что слово красавчики вот как раз для таких красавчиков. Офигенная стоянка, конечно. Любой начинающий бизнесмен обзавидуется просто, ребят. Смотрите сколько свободного места, где хочешь паркуйся, любой трак загоняй, все гладенько, все ровненько, все чисто. Чтобы какому-то профессору попал, сумасшедшему профессору попал в дом, смотрите, какие-то тут переливные стаканы, какие-то трубочки, переходники, тут фен, офигеть, ребята красавчики, просто просто из баков соорудились в печку, масло, здесь кран открываешь, поджигаешь, наверное, там или где, я не знаю, и феном все это дело раздуваешь, офигеть, очень правильное решение, ребята, очень правильное решение. Потому что масла отработано очень много. Я сейчас только со своего трака. 12 галлон. Это сколько? 40 литров. Представляете? Четыре таких бачка ребятам отдам. Круто. Посмотрели, оценили, поняли, что к чему. И начнем сейчас варить, делать. Там надо где-то шпильку одну сделать. Вот здесь вот лендинг ребята, оторвался у меня. Видите? Я заехал, он низкий очень, но ну, на кархоллерах на всех он низкий. Здесь брызговик оторвался, сейчас надо поставить. И вот брек-чембер. сейчас тоже заменим. Вот какая-то штучка зацепилась, я не знаю, на дороге где-то я ее подцепил. Что такое, амулет какой-то надо, наверное, на шею мне повесить и ходить. Что думать? хорошая идея, нет? Готово, ребят. Отличный держится, видите, здесь шершавая сторона, а здесь... Гладкая. Казалось бы, гладкую лучше бы наружу, да? Ха-ха, <связь> никакой ружи. Было бы немножко красивее, но я поставил ее внутрь гладкой для того, чтобы вся грязь, пыль, дождь стекала, а не прилипала. <пишись> ну, Вообще, ребят, нам нужно пару шпильку здесь заменить. Для того, чтобы это сделать, нужно весь барабан снять, слить, соответственно, масло, открутить. И с той стороны выбить эту шпильку внутрь и оттуда ее новую вставить. Только так, видите, поврежденная. Барабан сейчас снимаем аккуратненько, смотрим, проверяем колодки, проверяем вал, чтобы он был в порядке. Ну, пружинки, все, все, чтобы было на месте. Колодки, может быть, сразу их заменим тогда. Смотрите, какие красавчики здесь имеются. Коты домашние хорошенькие, Обычно в Америке коты, котов вообще мало, бездомных вообще не встретишь. А здесь домашние. Лёлик и Болик. Да? Блин, они такие прям дружелюбные, идут да. прямо на контакт. Привет, Болик, Лёлик на перегонки кто <с> красивые пишаны шпильки следующим образом то есть сейчас вот их залили в и отсюда открутим гаечки будем эти шпильки выкручивать и потом снизу снизу да сюда выбивать а нет отсюда выбиваем их да вниз Мы сейчас думаем, знаете, что сделать? Нариман сказал, что вместо масла мы сейчас забьем гриз. Просто он ну, типа солидол, он все-таки получше будет. И я слышал очень часто, что это действительно, действительно получше. что мы масло заливать больше не будем. Забьем туда гриз. Можно было бы, конечно, ребят, поступить чисто, чисто по-пацански, да, как говорится. И не менять, я думаю, что не лучший вариант. Поэтому сделаем как надо. Ага, идет. Опс. Сейчас приобретим. Ребята, электрический Мерседес снова выручает. В общем, я еду за запчастями. В принципе, на реман естественно, мог бы и сам это сделать. И съездить, и купить. Но у нас есть... Опа, что она не едет? Что за фигня? А, это у нас полоса, он увидел, что я не включил поворотник и подумал, что я засыпаю съезжаю с полосы и начал тормозить короче говоря, у нас работы по трейлеру есть какое-то количество, для того, чтобы все это быстрее дело шло, Нариман сказал, что можешь взять мой автомобиль и съездить, это я к тому, что они вполне самостоятельные ребята и у них половина запчастей есть и много баушных запчастей, которых каких-то, то есть в принципе вот эти шпильки совсем не обязательно ставить новые можно было бы поставить и бэушные, ну в общем еду в магазин, покупаю шпильки футерки, гайки, возвращаюсь, а Нариман пока задачи остальные выполняет чувак смотрите какой красавчик привет здорово так, что, это центр, ребят, это центр, видите, как он выглядит? Убога, честно говоря. Вон там Арочка, где мы вчера были. Там, конечно, сказка. Так, в общем, ребят, я купил две шпильки. Это старая. Мы новые уже вставили туда, в барабан. Уже закрутили вот с этой стороны на какие гаечки. И все, и сейчас будем ставить барабан. Прежде всего, солидолом здесь все замажем, смажем. Потом поставим с этой стороны тоже солидолом, чтобы больше я масла туда не заливал. Потому что все современные траки используют солидол, насколько я понимаю. Во всех новых, даже в передних хабах на траке И драйв, а тоже используется солидол. Колодки нормальные, здесь в принципе все окей. Ставим, подводим колодки еще раз. И все. Ребята, целый день мы сегодня с траком провозили с моим трейлером, но ну, вроде бы практически все сделали, осталось только масло поменять, тормоза, все настроили, все аккуратненько. Сейчас нам нужно что сделать? Так, нам нужно трейлеры, тормоза поставить, а на траке убрать и попробовать проехать для того, чтобы убедиться, что что что что, что тормоза трейлера исправны. Все, отлично. Ребят, смотрите, какую себе штуку поставил, видели? Во-первых, оплетку новую, как вы мне рекомендовали. Во-вторых, вот такую вот штуковину. Сейчас покажу, как она работает, если вы еще не догадались, конечно. Но вы у меня умные, поэтому, скорее всего, догадались. Так, вот так просто беру и кручу на месте. Супер удобно. Блин, ребята красавчики, конечно, провозились со мной весь день. Сейчас мы теперь что делаем? Передние тормоза настроим, drive axle и вот этот front axle и заменим масло. Ну и, в общем-то, все на этом. Я на сегодня свободен. нам выровнять ногу, а потом все обварить вокруг, чтобы так подобного больше не происходило. Потому что все равно будут и ямы, какие-то будут э, заезды на холмы или на холмы, переезды всегда будут. То есть все равно этими ногами я задевать буду, и нужно, чтобы они не ломались, а скользили, понимаете, по поверхности. Вот что необходимо. На всякий случай подальше отойду, потому что небезопасно может что-то оторваться. Казалось, ребят, не все так просто. Мы думали, что мы сейчас вытянем, она станет ровно. Вот здесь обварим и все. Ничего подобного. То есть мы начинаем вытягивать. Вот это вот она взяла, просто обвалилась. То есть та сторона держит, работает рукоятка. А с этой стороны мы крутим, и она уже не исправлена. день, ребят. Ну я в принципе и прав... и, и... Да что ты будешь делать? Ребят, я, в принципе, и. Ребята, целый день, целый день я, в общем-то, я так и предполагал. Почему-то на ремонт думал, что это быстро получится, но я знал, что это не быстро. Потому что реально работы очень много. Очень много. Я сейчас свой мувальничек рядом с котенком, по всей видимости, наберу воды. Надеюсь, здесь есть вода. Наберу воды, и у меня будет вода. Логично же, если я ее наберу, она же будет, правильно. Нет, воды нету. Пойдемте, зайдем в туалет и там наберем. Вообще, ребят, как видите, операция довольно непростая. Вначале сняли старую ногу, а теперь вот таким погрузчиком мы выправляем эти ноги. Для того, чтобы потом вставить туда новую ногу и, соответственно, уже обварить полностью вокруг все, чтобы такого больше не произошло. Непростая задача, но ребята с ней, как видите, справляются. Фильтр уже заменили один топливной с той стороны. Вот этот заменим сейчас. Ну и останется только ноги. Этот день закончился. Капец, долго, да? Но ты почему-то считал, что два часа, мы сейчас все сделаем. Почему ты на это рассчитывал, я не понимаю. Работы очень много, работы очень я много. Не знаю, что так много пол да, пол по чуть-чуть, блин, по чуть-чуть. Там и там мы вообще все, все, все, все, все, все вместе сделали. Короче, за это время, за то, что мы не видели, что вы теперь можете сделать? Вы теперь еще и делаете, как я понимаю, бади шап. То есть, а вы, вы да? если вдруг у кого-то что-то. А Кто-то кого-то стукнул. Вы это... Помимо всего прочего, мало, мало того, что вы просто можете покрасить там трак. Вы еще, я смотрю, и вен взяли, вытянули. Да. То есть реально и тянете и все, да, что хочешь, делаешь. да. Ну, естественно, естественно, по траку. И капремонт, кстати, дышка делаете, да? Я не знал, я бы вам капремонт приехал Капремонт мы делаем, но сейчас опять запчасти Проблемы да. Не да. Слушай, а по поводу запчеты скалки-то нужны. Может, наши зрители из России какие-нибудь могут могут что-то прислать. Потому что такое бывает. Ремкомплект? На Вольва, на этот. А ремкомплект на движок, что ли? Да, что? да. Типа ремкомплект на двигатель? Нет, а инструмент какой-то, нет? Нет, не, не. Инструмент есть, все нормально. На, я я, я купил все да. Все да, но ремкомплект это, конечно, наверное, типа на, на движок, я ну могу, мало ли. Я IPD. IPD, они тебе дают часть. Я понял, просто, я думаю, если инструмент, вполне возможно, что у кого-то может инструмент не нужно. Нет, я купил. Ну, а так, естественно, и масло, и, и, и варите, и чё, вообще чего угодно, да? Ну, в принципе, сегодня у нас вообще не, не возникло, ребята, проблем, что что-то мы не можем И заварить, это, сделать. А, ну, сварка – да, это да. Короче, бодиборд все делаем. Да. И нужен хороший механик один. Вот, ребята, мы, если кто-то шарит, кто-то… И таких много, таких много людей на самом деле. Просто как бы нужны рукастые люди, ответственные люди, не просто там это, вот так вот бросил и все. Надо, видите, все убрать, все красиво перед, перед уходом убрать и порядок навести, и пойти домой. Ну и, естественно, ваша трудолюбие, трудоспособность. Мое да, главное желание работать. Да, ребят, главное желание работать. Деньги точно будут. Блин, деньги будут. Машин хватает, работы хватает. Деньги точно будут. Поэтому надо, надо просто уметь работать, желать работать, хотеть, и все получится. Ну, в общем-то, все, сегодня день закончился. Капец, сложный день. Я, мне, для меня сложный день я нифига ничего не делал <плод demands> <Jasmine> а вы и, и смазывали 네, и настраивали думаю, быстро быстро заняло колесо да. много времени колесо да, много да, времени наоборот. открутить сделать плюс за и... запчастями мы съездили это все-таки не поэтому ребят запчастей таких не было потому что это ну и раз в пятилетку такой триллер приезжает а в принципе если вам нужно какие-то стандартные работы там барабан поменять да, у вас все есть у вас я видел и шины есть да уже? Шина есть, то есть если у вас шина там. Твой номер я могу здесь написать прямо, да? Звоните, пишите. Парковка есть. Парковка, я вчера снимал, сегодня на коптер летал. Блин, парковка конкретно, ребята. Если кому-то просто бросить из Сан-Луиса улететь домой, вот приезжайте, пожалуйста, звоните. Охраняемая, везде видеокамеры. Короче, все, поехали мы дальше. Спасибо. Ссылки здесь, вот, телефон здесь. В общем, звоните, набирайте. И, и может с вами увидимся здесь когда-нибудь. Я сюда масло приезжать буду мне. через месяц я Спасибо. Если вас не затруднит, а вас точно не затруднит. Давайте, пожалуйста, ну в конце концов поднимем им до небес просто эти. Вам не сложно? Вот реально, вам не сложно. Я это прямо сейчас делал, Мне, помню даже я уже помню отзыв оставлял, если не оставлял, сейчас еще новый оставлю со своих всех аккаунтов. Вам, ну реально, не сложно же вам, не сложно. Но вот я вас прошу, давайте это будет ваша благодарность за то, что я для вас вот видео снимаю. Я ж ничего от вас не прошу. А ребятам это, ну блин, колоссальная будет помощь. Помощь, им просто будет приятно. Люди какие-то там будут приезжать мимо, видят, его вот, крутая станция, много отзывов и красавчики. Они, правда, красавчики. Поэтому поставьте отзыв. А если вам лень водить вот это заведение в Google, перейдите по ссылке, она будет в описании. Зайдите, поставьте 5 баллов, напишите, какие они красавчики. И красавчики, красавчики. Сто раз уже сказал. Ну, сто раз и напишите. Сложно, что ли? Нам было несложно написать про это заведение Wave, которое там, а здесь вообще классные люди. И... Да что нахвалят? Я устал их нахваливать, но, ну, а с другой стороны, я же правду говорю, я же не, не бот какой-то, блин, купленный, да, <соединяющий> в интернете. Ребята, всем привет, доброе утро. Я иду забирать автомобиль, первый и последний, крайний, который я повезу в Чикаго за 250 долларов, который идет. И идет он с компанией, которая называется Hertz. Компания, которая занимается сдачей в аренду автомобилей, крупная компания. И вот, в общем-то, она хочет перевезти свой автомобиль из Сан-Луиса, в Чикаго. Пойдемте искать. Так, Hyundai Elantra 2021. Вот это что ли? Нет, не она, давайте пищалку сделаем. И не пищит. Ага, пищит. Где-то там. Так, я нашел Давайте здесь же сразу на месте проведем инспекцию. Я подъезжаю выгружать первый автомобиль Наконец-то Спустя, ну, наверное, 3 дня Или сколько я добирался? 4, может быть С учетом того, что я день ремонтировался Но даже это ремонтом назвать нельзя Это все-таки, наверное, профилактика Больше Где-то здесь, на стороже как я понимаю Меня ждет Мой клиент Пожалуй, вот здесь мы остановимся Берем волшебный фонарик мой новый И выгружаемся Ребята, ну что, я приехал выгружать следующий автомобиль. Это Hyundai Lander. Потом пойдет Mercedes. Мне хочется поскорее Мерседес выкинуть, потому что просто мешает каждый раз. О, дровишки. Хорошие деревяшки я их заберу. Знаете для чего? Чтобы не портить асфальт, когда я свои лендингиры от трейлера ноги опускаю на, соответственно, грунт, асфальт. Или если грунт, тем более на грунт очень удобно. Ну ладно, выгружаем и погнали дальше. Фонарик. Очень-очень выручает. Я даже слепну, когда смотрю на него временно. ребят, просто посмотрите, как он освещает, этот фонарик вся. Какие там диодные ленты, зачем они мне нужны? Вот фонарик переносной, вот эта тема. Офигеть, 30 баксов всего, ребята. Кто-то, кто производитель? Браун. Свяжитесь, Браун, со мной, я буду вашим амбассадором. Здесь у меня рычажки, а что я вам рассказываю, я вам сейчас покажу, вот они, вот они рычажки, я их вот так вот поднимаю, я уже щупаю, то есть мне даже смотреть сюда не надо, но вам показал, чтобы вы знали, ладно, теперь знайте. В общем, ребята, я зашел туда внутрь, в офис, они сказали, что они тут очень так интересно все организовано, мне даже нравится, знаете, то есть ты не участвуешь, совсем не общаешься ни с какими людьми, это вот правильно, водитель приехал, скинул машину, сфоткал ее, вон, Deliveries написано, вот так, и все, чик, припарковали, закрыли, вот так сделали, please put key in here, all the way the все окей, все и кидаем, и все, и вуаля. Погнали дальше. Офигеть, у чувака, смотрите, мигалочка даже. Хомолос написано, бездомные и так далее. Все по сценарию. Все по сценарию. Мигалка, все дела. Вот это красавчик. Да, в Флориду. Окей. уже поехали, Да. да. Два ключа. И книги внутри. Спасибо. Спасибо. Мужичок, помимо того, что он... Что помимо того, что? Я не знаю, что помимо того, что... Короче, классный мужик пришел, показал документы даже, такой ответственный, понимаете? Он мне писал смс говорит, у меня есть все документы на машину. Там какой-то ордер на покупку, что-то, что-то там. Я тебе все предоставлю, это я, это я. Я говорю, ну окей, раз тогда довезу. Я всем отдаю машину. Ребят, я добрый, ну хочешь машину, бери машину, что дальше? Куда вы денетесь в Америке? Тем более с моей видеокамерой, я всех засниму, все покажу. Я могу отправиться Да. Поехали. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Спасибо. Угу. Угу. Угу. right? Yeah. Угу. Угу. Угу не умеет, я даже не знал, ребят, но вот видите, вот что значит Америка мужик может здесь живет уже там 30 лет переехал в детстве потому что здесь нет автомата точнее, механики здесь нет, ребят вы говорите русский, украинский? да, русский где я Украины о, вау, я был в Одессе в таком... Да, типа там немножко по-другому. Да. Так, да, вот. здесь вот мейк, здесь пил. Сэмбил. А, вот, кстати, про одес, да, <laughs> Да, там вообще света нет, подключаем. Свет. Ну да, каждое утро просыпаюсь, смотрю, у меня много там друзей живет. Короче, говоришь, что это было, да? Да, да, конечно, я пометил, там будет напитка. Будет нет, фоток 60, а вот может здесь, здесь. Да, она оторванная, вот эта штука болталась вставляется Оплачена, да она уже там да белый бил скинули надо больше обеспечить только отметил ее на центре как и пять дней вышли в чек скорее всего понедельник уже вышли да потому что выходные сейчас будут вижу этого да но цельное было вот это вот у тебя нету здесь его цельное у тебя нету его здесь дам идти нету как же это произошло да, действительно. Был. Ну да, трещина нету, конечно. Видимо, выезжал сейчас, что ли, задел. Е -е -е -е -е -е. Ничего не подписываю. А какая разница, подписал или не подписал? Так чисто. чистая. Чисто, блин, какое-то нашенское отношение. Ничего не подписываешь. Что значит не подписывай? Какая разница? подписываешься, не подписываешь. Короче, ребята, я машину доставил. Здесь вот немножечко. Видимо, сейчас выезжал и вот такая вот ерунда произошла. Видите? Видимо, сейчас выгонял, наверное, и задел, что ли. Хотя он вот уже латанный здесь. Латка уже есть блин и так машина дешевая а это же наши ребята поэтому сейчас они будут все делать по полной программе ребята да хорошо а какая разница подписывал не подписываешься все равно это сделать. у вас месяц есть. то есть независимо от того подписали вы или не подписали у вас все равно есть месяц для того чтобы прощаться я к тому, что это не зависит, он говорит, не подписанный, какая разница. Ну, типа, короче, свяжемся, сейчас, сейчас завезем ее на... ну, бывает, блядь. Ну, да, да, окей, на... да, ладно, сори, да. Ребята, как вы видели, немножечко автомобиль, видимо, я выезжал, я даже реально не заметил, а может быть, он уже был треснут. но вроде бы на фотках мы посмотрели, на тех фотографиях, которые я делал при загрузке, при пикапе, Этой ерунды не было. То есть, видимо, я то ли я заезжал, то ли выезжал. Я же ее перегружал, может быть, тогда, когда перегружал. Такая вот фигня случается с утра, не очень хорошие новости. Ничего, говорит, не подписывай, кричит ему. Что за бред? не Если ты не подпишешь, я тебе не отдам машину. Все очень просто. Ты подписываешься за получение автомобиля, но не за согласие с ее качеством. Ну, он будет сейчас СМА делать, они сказали. Что такое СМА? Они типа заедут на станцию. Ну, у них своя станция, понятное дело. Это наши ребята, он с Одессы, видели, сказал. Они сейчас насчитают по полной. Эту машину я взял за 600 долларов, ребят, но это вообще копейки. Она на Open шла трейлер, даже не на Enclosed. И сейчас вот так влипнуть, конечно, не очень хорошо. В лучшем случае я лишусь этих 600 долларов, хотя там ремонт, вы себе понимаете, не на 600. А в худшем случае они сейчас насчитают пару тысяч. Ну, скажут, ну, ребят, ну тут пару тысяч, ну ну, такая фигня бывает, я нифига не отчаиваюсь, ребят, все равно, ну и что дальше? Ну, это рабочие моменты, это случается, вот тебе кархоллер, ребята, ты здесь деньги, ну, по сравнению с остальными, хорошие получаешь, но и риски ты имеешь. Ну, вот этот риск у меня сейчас и случился. Поехали дальше.